Достало в ружье с работоварианский участок. Достало. Состав равняясь. Вера. Раз иди, товарищи пограничники. Желаю, желаю, желаю, За прошедшие сутки признаков нарушения государственной границы не обнаружено. На следующие сутки наряд на охрану государственной границы назначается. Наши отчизны Встали в строй мы однажды с тобой чтобы нести эту службу по жизни Пограничные сутки начать Этот полк, наша честь, наша слава Мы в едином, братья, строю почти те, кто вечно остался в наряде. Они жизни отдали свои, чтобы счастливы были. могучей державы закрывая надежно рубеж подтверждая готовность заставу Былой, боевой расчет продолжаем, и как деды и наши отцы снова первыми в бой мы вступаем, защищать рубежи до конца нам доверила наша держава, Троекратные грянем ура, пограничным войскам нашим.